Марина, тебя в зеркало видно? кому Зачем останавливать? Кому-то счастье будет. Остановить это тоже сказали? Угу. Нет, не Мы уже насильно привели. Мы уже столько энергии на это потратили. С улицы едет. Вытащили, точнее, затащили. Сейчас это останавливает, уже просто будет странно. Так. Да, ну. сейчас будем стричь. Давай, показывай, на, на что. А как лучше? Ты расскажи, какую тебе длину. Вот здесь на рисках любую длину можно сказать, Вот как хочешь. Вот хоть вот это, допустим, по сделать. И пусть оно будет на, на удлинении. Да, вот вот да, здесь вот, да, давай вот понимаю. так вот. Вот, вот посмотри. А я Чувствуешь? Нет. Ну вот. Но главное, чтобы, ну как сказать, вот, шея чуть-чуть или не надо. Я просто не знаю, как лучше. Шея она будет сбривать лучше. Ну, не, не, раз... надо, не, не, сбривать не надо, не надо, просто пусть длина, корена, косу, это будет длина, корена, косую, вот так вот. Ну да, лучше. вот красиво. Просто я чуть-чуть не знаю, как вот здесь вот. Да? Да, я поняла тебе, что ты не знаешь, как там. Давай. Как там. лучше сделать там. Сейчас, мне извиняюсь, не, не, не сильно коротко, конечно, с железной. Давай вот так вот поворотничок сделаем. Давайте. Все, я Поехали. Поехали. поехали. поехали.